Привет, друзья. На а, меня Саталей, в смысле, Лука и Данила, Данила. Данила. Данила. Есть. Дани, Данишка, я... ладно, я больше не буду называть А ну мы и без Дани поиграем. Короче, мы можем здесь зайти в 3 и, и все. Поиграть больше поиграть. типа ничего не карта. может. Это, Это вся вот вся карта. карта. На Крипера, на Крипера, Дани. Да теперь никак не выберется мне кажется. Нажать на крипера. Нажать на крипера. Нет. Все, я начинаю игру. Я красный. А я вот такой. А я уже синий. И первая игра. Надо что-то А, Надо по вам стрелять. Я хорошо стреляю, очень. Лука. А <с да, <с Даня, <с чтоб ты с пробил. А Даня, бразь, ты Лиса. Луку, я луку вынесу. Лука. Ну все, Даня. Я тебе припомню я козёл. Запомните, здесь нет друзей. Здесь мы враги. Тут есть, тут есть близняша. А, я да. выиграл. Я нет, все, ты, ты проиграл. Ты, вот. Я просто тебя убью сейчас, козел! А царь горы! Меня, меня закатывают! А где этот козел? Я царь горы! Мозги! Многие мозги! А ты тоже козел и порываешь! Да, ну а как ты, КПМ! Сдохните, прови! И тебе, КПМ! КПМ! Это я, КПМ, Ну тебе... пошел! пошли. леша безпозглая! Я тебе не надо объяснять правила этой игры! Надо! Забраться на гору и быть круче бомжей дураки Все в тебя пошли, блин Все в мозги, то есть А я царь горы Это моя кофтама Это ты бомж, бомжар Даня, на месте, надо стоять на месте Мама Даня, лап Трачу, Нет. Вместе. Нет, я нечаянно упала. Да, как будто ты на месте стоишь. Лука! Мы не должны давать Луки выиграть. А что? А мне пролагивает? А сейчас надо здесь, а, Даня, ну, не, ну, надо здесь. не надо стоять на месте, а, надо, надо не на цветные блок. Так... Даня, а, надо а на, на слизнь падать. Надо на бомжать. На слизнь, Даниэла! А, это Данечка. что за Украина? Данечка, на слизнь. А чик... Воры! Почему? Я видел, как У... на слизнь нажал. Даня, на этот на блок Украины. А я опять Опять? Бегу. Мы сейчас воздали на луками. Да, Убедитесь чикинов, убедись и чикинов. Убедись чикина, что давно нас Давайте убежать чикинов, что они <с> тупые бомжары. тебя еще ни одного чикена не убью. Олег даже ни одного чикина не убил. Да вы всех мы чикина вкрывали Вы как я тут да по юрчику Ах ты по то тут Можно ну, в целом я... мешать. Ну, Чуть... Да что что не что-то выпало. Мешать, Ай! Ну вот не а мешайте мне десять, надо... да, Ну да, Ну-ка, сам. У меня Лиза Колтыкинка. А почему не Ребекка? Ой. А, я а это а? Так. А, это моя любимая игрушка. Хрень, на самом деле, меня вытнесет. Даня, ты живой? Нет, это неизвестно, это А мы сейчас Даня Даня, это шоу. Даня, надо застраивать, Уха, надо себе делать вот такую... Вот у нас еще 4 шесть, секунды. Как я, я ужасно устроюсь, я рада да. за тебя. А Олежке я сейчас всю базу сломаю. А такой... давай, давай, Даня, избавимся. И тебе продолжать нашу убить. А чем ты нам сказал? Даню убить. А я опять выиграла. О, ботус мой. 12 блоков. Я же Даша. Лука, а что ты... Даня, что ты вышел, Даниэла? Ну я просто Даша. А что здесь? А! А, строится! А я выиграла. вас. Бабжи тупые. Мы идем равно, но я первый. Как? Нет, я иду уровней. Несчестный это. Лука, на месте стой. Да, конечно, я ожидаю. Да, да. Немного с Даниэлем. Это моя любимая игрушка. хотя бы в ГМ. Ура, я жёлтый. Это красный. Спасибо. Ах ты, а я тебя буду избегать. Так. Моя корова? Нет. Давай, давай, близко, близко. Спасибо. Ну, как, ФТН? Ну, а ко мне корова собака. Ко мне! Что? Как тебя похоже? Давай, ребят. Ебуй, урыл. С себя, урой пожеп ты. Ты охренела, да, у них. Ах ты козел! Да! А на! На атаку! Поверни! У меня сухой норвный счет. Ну, пошло! Да. Так, Даня, сейчас игра закончится, это и я тебе переведу. Да, хорошо, я просто Дарья. Дарья Андреевна? Ой. Наталь, да, Наталь, Наталья Андреевна. Дарья. Наталья. Конечно, ко я. мне! Ко мне, короче! Пошел! Ура! Ура! Тихо! Стой, ну, я тебя от... От... Стой не не играй, не играй, не играй! Ну ладно, не играю. Давай быстрее, я тут жду тебя, нервы. Какое никуда и не Данила Пепса. А, у меня опки нету, подожди, сейчас я тебя переведу. Так, нужно стрелять по зомби, нужно стрелять по зомби. Нет, нужно по мне стрелять. Надо, не надо было. Королик. А Луко проиграл. В скрафте Чайсвор. Это деревянный топор. Я думаю, это другая игра. Это горячая картовка. я думаю, знаешь, Олег, помощь игру? Да, там надо на блок. Нет, да, нет. Так, в этой игре у меня 90 шансов на победу. Ха! Даже зелень не пришлось использовать, я использовала зелень. А у меня зелень есть. Я сейчас все отстареначу. а а кашка. зачем ты меня отправила? а что за бархатный? А у меня еще есть лепестка. Ой, что за... Кафтама, о Что за тяньки, кафтама? Ой, это хренач, это надо вот так утилить. Ой, это моя любимая. Это а, моя что? любимая игра. Да, Дани, ты даже в эту играл. Я вижу, как бы я за вами следовал. Ну, Дани, но ну ты не играл, чтобы э, была любимая тушка. На... Нет. Я играл в нее не двадцать раз. Дохни, дохни, дохни. Почему ты в такой нянь? Ну, душу. Олег, мне не нужны твои работы. Люди, вы можете с ними не справляться, не сами. Лука, Лука, выиграет <связывающие> Лука, ты как бы... Пошла на бига, Я бигра... Я <связывающие> выиграл <связывающие> меня зелье спасло. Меня твои мозги Меня тоже зелье спасло. А, а, а как хорошо, что я умею спасать. <связывающие> а я попал в Олега. А так что тебе это дало, Летуха? Что ты, Урыл, урыл. Я урою в землю. О! Ура! Да, мне воскрес! А, а... а ну всё, игра закончилась. А, а я выиграл. Очень... Я выиграл. Ты вы... На один а, балл! Мы переходим к следующему раунду. Теперь мы будем дыхни? играть 20... Стави, Ой, тут телепортируется. Ты дохни, крови, мрозь, ты сдохни. Ты кровь сдох. не, не дохни. Ну, сдох... тут телепортировали. Ну, тут телепортировали. Ты просто сдохни. И ты сдохни. И ты сдохни. Виздя, что ты самая тупая. О, телепортировала. А, у нас здесь... А! Так, у Луки одна жизнь. Так, у нас Даня... У Дани две жизни. Всё. Так, у Луки... Это я выиграла. А тебе телепортирует просто. Тепот, телепортирует. Да. Тебя одна а жизнь осталась. Тебе я тебя два раза столкнул и тебе просто help то что тебя телепортировало. Оля, где тоже, Нет. А? тоже... Это... Даже... Keep Beth... Даня, вот эти надо подбирать эти эти баночки надо подбирать, потому что я они не тебе не дают. Мари. Это хелп, ah, это помощь. Это ты бомжару тупая. Я сейчас тебе просто отключу. Это взаимно. Ну ка, ля ты крыса. У меня еще, у меня еще плюс джамп уст. Есть. Алкадулая крыса, лука крыса. Оскорбление на съемках. Вообще, Дания, как тебе не стыдно? Так такого нет, правила нет. нету, так такого правила нету. Есть. У меня Но есть, так, нельзя оскорблять никого. Так мы на моем сервере <с Orlando> сидим. Так, а снимаем на не... а, мне. А, да, за сками. Вот сюда, Лука, ты собираешься там сливаться? А у кого-то микрофон переданут. Это Это тебя, бомж. Нет, я это точно слышу. У тебя, у тебя каждый день первый... О, Даня. это прикольная игра. Это самая лучшая игра. Похоже на Данина. Похоже на тебя. Даня, Ты... нужно удочкой лук собирать и вот так вот делать. А, реально? Я спас луку только что. Зачем? Луку нельзя спасать. Луку нужно бить только. Вот такое правило в игре Майнкрафт. короче лука. То, что на тебе было забить. Я Потому что ты пошел нахрен. <смех> это Даня. Даня. Это Даня. <смех> это Даня, Лука. Я сейчас слишком прибью. Лука, да это Даня был. Это не я. Лука. пошел ты нахрен. <смех> что ты <смех> тяги, Лука? Лука, проигра а, Лука проиграл. Лука просто туда. Сфорди тесички. И да чикины. Не, и чикины. чикины! А вот они! Да тупорыла чики то <coughs> Да да, они мозги выше, блин! Я тебе сейчас мозги выше бомбрать тупая. Я и задание бомжа. Ну, ну все, вам конечно, Я же очень хорошо стреляю. Опа, боксинка. А я на первом Ой, Зелье говна. Да! А да чикины! Люблю. <связывая> а да даже под не может попасть. Я Да боже, это Даня. Я... Дарья у меня чикинов украл. Я на первом месте пока что. Это а как бы я на первом месте пока что. Ну мозги у тебя пока. Да что. боже! А что а за я Сп... я Она как это спирал. Спирана. А Даня на убил. А, да, Даня? Я думал, Даня ты это этот зеленый. Нет, я Зеленый ел. Да, Олежка, куда-то разобраться. Учимся стрелять. Ну, Чикины! Можно тут Тор? А я их сейчас вручную буду Фига. Нет. А можно как Тор как Палипапа? Я выиграл Олег тупая, сволочь Фредди. Так, надо скрафтить чего-то три. А чего три? А! А меня свекла бьет. Стойте, а почему... Размножение? Я знаю, я знаю, Я знаю, А я что надо крафтить. Как это крафтится? Ну что я Почему у меня? Почему меня Люди, а, а я не могу тут крафтить, почему-то. Да, Все может, пошел. А почему? Да, а нет. я забыл, как это а как он крафтится? Я тоже, да нет, Оля. Посмотрите, кто-то крафт. Скажите его. А я скрафтил. А, а уже надо другое скрафтить уже. Что-то. Ты там? два дня играешь в Стойте, я не понял. А что надо скрафтить? Дай мне два дня играть может. МОЮТ! Что надо скрафтить? Алло, гараж. Я буду избивать всех свиней. Переведите кто-то, люди. Может надо это скрафтить? Конкретное скрафтить? Я думаю, тут на выбор, типа, что хочешь крафтить. Нет. Ну, да, нет. Конкретно, что-то не здесь поиск работать. даже не работает. Так. Я думаю, я сейчас... Нет, это там нужна нужно, правая кнопка емуши. мыши Может, тебе вот это надо А, все, я понял, как он крафтится. Ну да, я в Майнкрафт играю. У меня не я... крафтится, она. Это вы... Блин, шибли, просто. Стойте. Просто я тебе не в одной игре заняла. Да, да вы угоменитесь, вы уже. Нужна миска, спасибо. Да. А, вот. Интересно. А, спасибо. Да, боже. Да, все я сделала. А, я не боже. понял, что делать надо. Или это да не это? Боже. Ну, Переведите, кто-то! переводи, я устал. Я тоже устал. Вы агросы! Я не могу я перевести, верь. я снимаю. Все пошли. А я сейчас переведу, и я вам не ожидала. Не пошел, то я сам переведу. Вот именно, это я взаимно. У меня новая iOS 16, поэтому... IOS. Так, сейчас немножечко <связываю> я это просто выжу. Так, Олег, сейчас будет мастер-переводчик. Я... Переводчик по фото. А я знаю, что надо скрафтить. Я, я скажу не всем: не нужно скрафтить. А, я. Беги. Я забыл, как это играть. Все, вот так вот надо было. А все. Так, куда да. не мозги вышибли? Умрям, как в луке. Да просто, Даня, они ездят за тебя нормально... А тихий! Я просто понял, я как просто в эту игру играть. Я понял, я понял, как в эту игру играть. Ты меня, Даня, бесит, да? Даня, да, да... Спокойно. Он застал бить меня, он даже не играет. Он просто бьет меня. Как раз печенька? Я то Там торт нужен. Ну, может, торт? Да. Нет. Ой, это... Ой, нет, больше. Да не один раз в да. год, один Майнкрафт. Первый день играю, печенька. Сейчас будем искать как А какао для печеньки нужны вроде бы. Там ну, да, дались. Ты слепой? Да. А, а, все, слепой. я понял. Ай, кто посмел? Ты такой лузер. Что что это, лука... Батихи это Да боже! Сейчас вот бы ПВП игра. О, да да. да, да. Так, Лука, ну, Нефр. Надо да, коллегу. Да, коллегу. Да, а нет. ну стоять! Да, пепсы! Да, да точно да, нельзя, да. ко мне. Во да, всем нам не говорю. А вы знаете, что такое? Кеф-тэмэя. Да, да, да нельзя дать выиграть. Да, да. Дайте Олегу выиграть. Так ты уже? Да ты... Она сейчас белая. Да ты меня достал уже. я выиграла! Так, надо стрелять по десяти мобам. почему ты я теперь не когда ты выигрываешь. Я тебя обсираю все время. Молодец, грамоту лучше тебе. Я добрый. Нет, это агрок А то я тебя... Я по ну и всё Лука, ну и пошёл там на нас Кто меня отталкивает тому почку бутную? С лапки А? Здесь Даня, тебе адресовано Да это раз. Так, Агрос, это... теперь это надо вот это Даня Ой. А, это, это не ко ты мне Даня? -да -да. что, что за тяги-тяги-вороты-тяги тяги? тяги? Это клубки, но... Что за тяги-каждое <св> Даня, отходи к нему. Таки, Да куда? Даня, назад не смотри! Так, из-за тебя никого нет. А не ладно, распадавляйте! Так, Даню мы разнесли. Это война. Ой, Так, пошёл. Это война с Даней. Всё, кафтэмэ. Всё. А у меня сейчас столько зелень. Так, 10 Буду. гемов, 10, 50, я уже забыл Олег, сколько. Гедалу! Кефтеми, Лука! Я дам Олегу выиграть. Олег, я дам Олегу выиграть. Да, да, Олегу, иди сбежай, Олега. А у меня только смысл играть. Да, или смысл есть? Просто я ожидаю, что ты выиграешь. Просто у Луки мозгов нет, наверное. Это надо вот так вот дам... сделать давно был, Ты сдохнешь крови, сдохни, мразь! И ты тоже сдохни, крови! Иди кефтэмэ! Вдохни! Кефтэмэйща! Лука, что за тяги? Что за что за тяги? Бархатми тяги. Лука, кефтэмэй! Лука, мразь тупая, без мозга, просто. А! Да лука, кефтэмэй! <с babes> а Лук, -а -а! Даня, кефтэмэй! Да, идите по мне, Фары. А, да, не доставай. Пошел. Ладно. Тупой, что ли? Тупой. Так, сколько? Сколько надо получить, Фары? Так, я уже забыл. Сто пятьдесят. Сто пятьдесят. Нет, двести, двести, двести. Двести, двести, двести. Все. Я да, блин. Да, мне нужно тебя а это надо в зеленую? Нет, не в зеленую. Ну а, это точно не в синюю. Чуть -чуть. Ну ладно, я буду красной вс ⁇ Так, да, корову пинаю корову? Нет, корову сдохнет. Так, да, вот это точно ко мне. <соцентричный> Если не ко мне, то никому. Ни ко мне, то никому. <соцентричный> я коров собеду. Ой, ну вот, Даня, отличная корова. Я тебе еще раз не ударишь, ты просто мажешь. Я ударю ещё раз. Бо, это тоже ко мне. Я корову 30 поинтов не туда закину. Олег, ну как? Я вот так порыла, я безмозглая корова. Ко мне, мои рабы! Ни <связывается> Да, просто... да коровы! Прямо ко мне хочешь, специально. Мне, мне руку кусают. Я... Да, спасибо. Ясно. Да коровы ты кептиме! Давайте ко мне. Ну, какой Даня? Да, какому Луки? А что <связывается> как? Луки? Так, не мне никому. Не ко мне никому мне да я говорю <соединяющие> кевтеме так Боёк. так вот это шел не Лука. ко мне не ко мне не ко мне не ко мне <соединяющие> <съестная> да ты чего-то не выбрал? Да ты Меня не сняли все а эффекты. Безмозглые. Ну все. Даню, я бы сказала, что в мозочек. Зила тупая. Не да да даем вы... у выпить зелья. А, <съя> <и> <съя> тупая, <дура>. Даня! Ой. Ставай, <съя> ставай затягивай что за тяги что бархатные далее тебе меня не выиграть если ты меня стыпишь я встречу как бы я стану фичкой ну слава богу Лука проиграл так мне нужно стыпиться надо короче дарить, для так чтобы себе базу не сломали не разнесли и не столкнули тебя но в целом мне сейчас идет зерка если я упаду я встречу я тоже могу взлететь есть у меня еще одна идея для второго казилина. Я не буду расслабляться то, что у меня есть сейчас, потому что знаю эту карту. Я тут сейчас еще бархатный. Лука, получай бархатный. Лука, получай. А что ты куда-то пошел, мальчик? Летать пришел, да, мальчик? Мальчик. Лука, что за мальчики в томе? А Даня, думаешь, разная твоя защитка? Вот это выдержит 5 блоков в секунду. Так. А это, Кеф раз. а это что, КВП, что ли? Что это, убеди убежать от Тинти. Батихи. А. а ну. А нет, уже у меня пропал. Пока, лука. А, Я просто от меня А знаете, что я сделаю? Не в то лис Ну Я себе сделал сам, я никому Стефан Стефан Стефан О, я выиграл? Я упал, жут А, он колпала раньше, чем я Так, крафты, крафты Ой Крафт уже ок А, крафт офф Что-то делать надо Я не знаю фэн Блин. Так, Пойдите. пока я переводил, лука перевел тубовый забор. Так надо убить 10 лук луков. Лук, луков. Лук. А че лук. вы все против меня? Даня? Ну все понятно, ну, все не враги. Никто Кстати, не указал. Ты тоже оказал. Все козлы. Даня особенно. Он козел такой самый натуральный. Козл. Без нашел блин. Даня, ты я знаешь, ум... надо бегать и подбирать там яйца. Я не отвечал. Ум... Отличие Отличие. Я я лезда, Олег, тебя. тебя Отличает. Я лидирую по-моему. Олег, что у тебя за костюм? Что у тебя за костюм? Кефт, хэме, ху, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, ха, атаку ха, и тут есть еще зачарованная, зачарованная а ультра. Будет. Лука, ты себе ты Лука, ты себе не делал сам. Ты никому ничего не должен. Не, не должен ничего. Так, Лука, кефте имей. Давай, давай, эту корону ну, снимай. Меня Олег, ты давай, теперь это мой. Ост. Пошел, пошел какой Пошел, пошел, <свят> пошел. Так. О, все, затащили. Да. Минута Ой, отдыха можем подчеркнуть. Давайте смеяться. Пусти джусти на джусти. Пути мами на джусти. Пусти джусти. Деньги-деньги. внимание, -день мани, -мани Пусти джусти. Май жаба на -э джусти. Май доллару пусти. И... Ой. Это, это горячая, горячая картошка. Это да. да, да. А это это, это, это полотенлава, не горячая картошка. Полотенлава. Надо да не обидеть! А я буду тебя фигарить! И тебя Так, Лука, Лука, кефтеме! Лука! ты? меня тебя Паркур, паркур, паркур, движения. движение Паркур вообще моя любимая. Так. Пошел, так, так, так Так, так, Я упал Грамоту выпишите, выписать а И первый раз в жизни пришёл тот паркур Так, а это Амардер Мистери Моя чина Так, кто сейчас убийца? Ну Лука, убийца ну, Даня, чтоб тебя Только влало. не успел убить его. Нет, Даня убийца. Нет, я убийца. Так, сейчас надо... мозги стрелять. по всем вам. теперь там все Тебе. Али. А че вы на меня двое? А потому что ты Ну, сдохни, Неудобно. Че уже не такой смелый, когда один... А я застрял. все, я опять... Он выиграл. Латашин, мат... Что это? Какой? Что это? Это надо стоять на месте, сто процентов. Это не надо строиться вверх. А Дарина, только пять блоков, а мы уже с Олегом. Я побегаю. Что-то Олега разносит, Олега. Иди сюда. И ты, иди сюда. Я вас всех... А я сейчас тоже выбью. Power Edition. Так. А я быстро как заяц убегаю. Да, да? А я заяц. я равно Очень Показывается. Лицемерка. Да, это Бедварс. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну как это крыса? помогу. Лука, Ой, дочи, Даня. милк? Лука, дочи или Гочи? Я Лука, Гочи, милк. Лука. мне кто-то попробует подойти. Даня, как жизнь? Как самочёте? А, Даня, кровать. Опа! не избавились. Я а, думала... можешь ко мне подойти? Я даже не увидела, что тут кровати есть вообще. Это Бэдварс. Ну, я думала, где кровати? Ну, Даня. Вообще инвиз. Мы спрятались. Серьезно? Инвиз? Или не инвиз? Инвиз это твое второе имя. Ну, я знаю об этом. Порождение твоего. Так, Лука. Порождение твоего. Если я говорю, визнал. Если легче выписывать, будварс. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. А что это мне дал? А мне ничего не дало. Да. Так, Лукай за способность. Олег, Где ты, Старка? Мы а с тобой тебе то равно Привет! А тебе не кажется, что мы тут вечно будем драться. Давай блок. Кажется. Как ты, Лука. Как крыза. Ладно, я тебе уступил. Уступил Опа, лекарство. Да. Ой, все, это конечно. Конечно, я выиграл первую. Конечно, я. Первое место я. Первое место моя прописка. Так да, подписывайтесь все всем всем пока-пока.